Второй день в Эстонии, а я до сих пор не определился, на какую еду заработать. То ли на национальную в обычном ресторане, то ли на средневековую в 500-летней таверне, то ли вот на этот напиток, который еще и одновременно еда. Но надо сначала узнать, что это и как звучит. Как еще раз называется напиток? Камайок. Камайок, друзья, называется напиток, выпив который вы будете чувствовать себя сытыми минимум два дня. Сейчас все девчонки прилипли к экранам, да, начали записывать, а мы будем записывать звук приготовление. Жанна, рассказывайте, что это за чудодейственный такой кефир или что это такое? Ну, в старину молоко же доили, а молоко осталось, холодильников не было. Вот молоко, оно прокисло, mm. вот и стали делать такой напиток на лето. Туда входит мука, это непростая мука. Эстонцы всегда очень много выращивали зерно, и там четыре разных сорта: горох, горох пшеница, пшеница. Овся, овсяная, а, так, мука и, и. Э, э, рожь. Рож. И рож. Но обычно на, одну, на один стакан одна ложка вот этой муки. Да. Чайная. Чайная. Столовая. Можно столовая, можно чайная. Любому акустическому путешественнику можно доверить плеснуть в чашку молока и насыпать муки. А вот перемешать все это с характерным звуком – тут нужен особый навык. Точные и быстрые движения. Короче, исполнительское мастерство. Так что слушаем и записываем Камайок Микс. В буквальном смысле этих двух слов. нет вероятности что меня так сказать сразу нет исключено не исключено погнали М -м -м. слушайте как как это как это аппетит как это вкусно опасно правда опасно потому что выпьешь такое употребишь такой напиток и зарабатывать на ужин уже не нужно а у нас задача такая дело а, понятно сейчас секундочку я вернусь